Родниковой. Саня, покажи, что замутил, а? Грязные руки мутишь. Рука грязная. Да? Что у тебя за прикормка? Что за прикормка? Сибирная ага. Так, прикормка. смотри, у тебя ничего себе, Саш, вот твой секрет. Ты на фруто мешаешься. Друзья, дальше. спалили Саню. Закроем. Он оказывается воду берет фруто Кто бы знал? Поэтому он всех облавливает. Так, а что у тебя за прикормка? Расскажи, покажи нам. Черная. Черная? А да. черный кто? Просто черный. Ты сегодня с грунтом, без? Без. Без. А почему? Говорят, надо в реке на фидо с песком ловить. Ты будешь сегодня с песком ловить? Я еще его не добыл. Не добыл? Далеко далеко до песка. На ту сторону, ту А ты ж добросишь туда. Я так, Я Зачерпни Кормушку изоленкой сейчас отмотаю, Ага. Сделаю и зачерпну с той стороны круто, круто. начерпаю буду Молодчина Клево всем, друзья! Сегодня 8 ноября Мы с дружной, веселой компанией Приехали на реку Кубань Погонять фидер Надеюсь, что-то поймаем Единственное, вода очень-очень мутная Просто глина течет Ну, все равно надеюсь, что-то поймаем Погнали, друзья! До мной обрыв три с половиной метра, как мы сейчас почти померили ручкой под сока, а нужно как-то умудриться добраться до воды. Попробуем. Надо изначально. Добыл. Друзья, как всегда, начинаю с прикормки. Взял на пробу вот такую прикормку, рыбец. Ни разу ее не открывал, даже не знаю, чем пахнет. Вот первый раз сейчас вместе с вами буду открывать, смотреть, нюхать. Очень интересно. Ну, чувствуется стандартная основа. И еще что-то не могу понять вот, совершенно. Ну, пойдет. Прикормка разноцветная. Вот такая вот. В ней и черные крапления, зеленые, рыжие. В общем, разноцветные. В итоге получится она довольно светлая. В мутной воде по барабану. Она будет в цвет мутной воды. Все, первый раз водички добавил, сейчас чуть постоит и продолжим. Так, о, взяла и теперь моя кашка, друзья, обязательно. Пока еще каша работает, но скоро она уже будет лишняя прикормки, нужно будет моты. Вода холодает, каша у меня. Вот такая состоит из половинок гороха, он до конца не сваренный, и зерен пшена, они внутри твердые, они недоваренные. Я специально такую кашку варю, вот. как я ее варю можно перейти по ссылке посмотреть, специально такую варю, чтобы рыба ее кушала. Каждый раз после рыбалки с использованием каши, дома, когда чищу рыбу, животы забиты кашей под завязку. Она ее кушает, она приходит на нее, ей питается. Все, пока прикормка доходит, занимаюсь удочкой поиском точки ловли. Вот такая прикормочка, красивенькая большим количеством крупных частиц друзья точку уже отбил тут в принципе все элементарно идет русло идет обратка и по границе прижима с обраткой я и отбил точку заброс в районе 20 метров все ряд все быстренько все сейчас буду делать закорм положу 4-5 кормушки много не буду потом буду ловить в темпе вот такая красавица. Кормушка стоит сразу великолепно, ни разу не прыгает, все отлично. Сказал Виталик, увидел, как кормушка поскакала. да? Есть. О, значит, пока я здесь кино снимаю, здесь уже рыба ловят. Сомик? У меня, кстати... Яси жареный американец понравился. А, она только рассенья, кослявая для нее, не очень. А с последней рыбалки американцев как начал отрепать жареных. Дела баба еще хочу. А для, а не Усачивает. А, пескарь! Ребят, он тоже. Не дам. Покажи пескаря. Смотри какой огромный пескарь. Ого. Реально огромнейший пескарик. Я таких давно не видел. А говорили в Кубане пескаря нету. Да, рыбаки дожились и спрашивают у меня, что за рыба. Саня, тебе на рыбалку брать нельзя, ты же пискаря не знаешь. Ты наверное его последний раз ловил лет сто? Я его никогда не знаю. Ясно. Ловить ты не умеешь, да, Виталик, видишься? Девушка, уже пискарей наловил, почти полную хату хат, хат, Хату, хату пискарей А тут там все Я, Я не там а, там, а тут сижу, не надо не делаешь, не Так, готово Закормил, сейчас вяжем крючок Привязываю крючок О, папа еще тащит Рыба пошла, Саня Ловить надо тебе уметь вот этот уже американец, точно. Так, начну. Десятка на 0,18. Начну с него. Вот такой крючок. Гамакатсу 10,50. С длинным цевьем. Поводок начну 30 сантиметров длиной. и насажу сначала красных опарышей два один их чулком вот так вот один и второй длинный чул цветье длинное поэтому очень хорошо они насаживаются о To. а вкусно пахнет сам бы ел ложка бы не черпал ну, первый пошел на рыбалку друзья подсматриваем за подсматривающим сидишь так в бинокле не хватает наблюдать за всеми Сако сижу, далеко гляжу, все вижу пока тишина, решил собрать второе удилище с более тяжелой кормушкой и попробовать поставить чуть подальше в струю нашел точку ловли одно удилище будет стоять ближе к берегу другое дальше от берега закармливать не буду буду просто чаще перезабрасывать вообще ж глина вода как глина вообще на дальняк перешел. Так какая-то рыбка. Саня, сделай доброе дело. Нажми, он там с торца кнопочку. А ты нажми туда. Вот да, вот это вот, ага. О, ну, сомик. Хороший. А вы говорили рыбы нету. На червя взял. Первая рыбка. Вот она, там... Вон он, первая рыбка от нуля. Сбег. Убежал. И он узбег. Да, что-то для да, будет Склизкий колючий. Так, это сменил точку ловли. Ушел правее. Вот тут бурлячка у меня стояла в бурлячке я решил чуть-чуть за нее уйти одно удилище И вот сработало так я одной рыбой перебил ваши все да Нет. по весу Нет. по весу оп оп оп есть есть кстати вкуснее чем в парке 40 лет Саш парке 40 лет гадкие они невкусные а кубанский Чуть поменьше Еще один красавчик, песни поет, клюет сейчас ближе к берегу, но она дальше забрасывает, дальше забрасывает. Ты попробуй забросить так, чтобы приманка примерно напротив меня приземлялась, даже чуть правее меня. Не запутаешься. Сейчас червя, червя возьми, есть Саш, пробуй тоже на червя, оп-оп-оп, на вторую поклевка оп, есть, этот на опарыша клюнул, есть, тут то есть, есть, есть, есть, ребята, на опарыша поклевочка я ушел правее, у меня тут, вот тут бурлячка, она мне не нравилась, я решил за нее вот этот маленький сомик, ну тоже рыбка. Такой небольшой, полный живот, Саш. Я смотрю, мужики сошлись. Эти. Оп, оп, оп, есть рыбка есть рыбочка да они никак они остановиться не могут разошлись они наверное, сейчас его засыпят зил кто там бойки такое кто там кто там кто там бойки саша очень бойки очень интересно кто там кто там опа а вот и рыбец Сань. Саш, Отлично. вот такие вот тут клюют, Ребята, смотрите, какой красавец, вот это рыбчина, это вот на такой пай, красавец на, сказал, да? на, черве. на черве. Ну что, друзья, закончил рыбалку, вот поймал. 7 сомиков, 2 хороших, остальная мелочевка, и вот такого красивого рыбчика. Без рыбки не остался, что-то поймал. Вода очень-очень мутная в Кубане, практически глина. Возможно, именно это и сыграло, что рыба стоит. Тем не менее, нашел, перебирал разные точки, нашел место, где рыба клевала. Поклевала на на час, и потом заглохла наглухо перебробовал разные места разные насадки дипы все полный ноль и решили собираться так что ребята рыбку поймал удовольствие получил до новых встреч